До Нового года осталось чуть больше недели, и я думаю, что многие из вас начинают задумываться о том, что пора готовить подарки. Кто-то с вдохновением ждет этого времени, а кто-то с ужасом представляет, как несколько дней будет бегать по торговым центрам, пытаясь выбрать, что же подарить. Но я хочу задать вам вопрос. А стоит ли вообще что-то дарить? Тем более в 2020 году. У всех семей есть свои правила и обычаи, и особенность лично моей семьи заключается в том, что у нас нет как таковой традиции что-то дарить друг другу на Новый год. Со стороны это может прозвучать странно и как-то совершенно не по-семейному, но для нас это абсолютно нормально и естественно, и я думаю, что среди вас тоже найдутся такие люди. Каждый раз это казалось бы, добрая традиция превращается в полнейший стресс. Ты не знаешь, что купить человеку, у которого в принципе все есть, а дарить вещь, которая просто будет пылиться на полке, тоже не хочется. А иногда бывает, что банально финансовое положение не позволяет что-то купить. Так почему бы не избавиться от этой необходимости и сделать все проще? Тем более в этом тяжелом для многих году, когда пандемия коронавируса привела к экономическому кризису и повышению уровня безработицы. Сложно думать о подарках в такое время. Но даже если проблема пандемии обошли вас страной, то есть ряд других причин, почему можно отказаться от привычного всем обмена подарками. Для кого-то необходимость выбрать подарок для всех своих родных и близких каждый год становится тяжкой ношей. Многие люди, получая подарки, судят, насколько человек хорошо к ним относится. Поэтому, когда они сами пытаются выбрать, что подарить, они тратят все больше и больше денег для того, чтобы в какой-то степени отплатить человеку. И здесь подключается не только вопрос сложности выбора, но еще и вопрос денег. Пандемия и так принесла много стресса и тревоги в жизни людей. Работа из дома, контроль за дистанционным обучением детей, повышение цен, куча разных требований рамок. Подарки, конечно, могут скрасить все это, но если их выбор так тяготит, то стоит ли их делать? Но также беспокоить может не только вопрос выбора подарков, но и вопрос их получения. Я практически весь последний год провел в своей маленькой квартире, и каждый ее квадратный метр стал для меня невероятно ценным. С начала самоизоляции я сделал глобальное расслабление, избавился от всего лишнего и идеально настроил свое рабочее место и зоны хранения вещей. Не хочу никого обидеть и своих родственников или друзей, но я избавился практически от большинства вещей, которые мне когда-то были подарены, просто потому что я ими не пользовался и они занимали лишнее место. Так что сейчас меня особо не вдохновит очередная безделушка, подаренная тайным Сантой на работе. Коронавирус заставил нас пересмотреть практически все аспекты нашей жизни, начиная от того, сколько времени мы тратим на социальные сети и заканчивая тем, каким образом люди организуют свои свадьбы. Сейчас мы стали совершенно по-другому смотреть на те вещи, которые раньше нам казались чем-то самим собой разумеющимся. Так почему бы просто не пересмотреть способ дарить подарки, особенно если это нас так беспокоит? Когда мы чувствуем, что обязаны что-то подарить определенным людям на тот или иной праздник, с большой вероятностью мы потратим деньги на ту вещь, которая в целом не будет нести никакой ценности получателю. Почему бы не вернуться к истокам и делать подарки только детям и самым близким людям? Дети всегда будут больше рады подарку, чем взрослые, вне зависимости от того, что это и сколько это стоит. Но ну, а когда мы хорошо знаем своих близких, у нас есть больший шанс, что мы угадаем с подарком, что в итоге увеличит его ценность. Люди всегда особенно рады и склонны уделять больше эмоциональное значение подаркам, полученным от своих самых близких, чем от тех, кого они видят раз в год. И не стоит покупать маленькие сувениры и коробки конфет всем своим коллегам на работе. Многие из нас привыкли просто дарить наличные. Но почему бы не вложить эти деньги в подарочный сертификат определенного бренда, который точно нравится получателю? Красивый сертификат в конверте всегда будет выглядеть эффектнее и праздничнее, чем просто несколько купюр. Или же просто подписанная от руки открытка с номером электронного сертификата. Бывает, что у кого-то есть определенные люди, которым обязательно нужно сделать подарок. И в таком случае очень легко не попасть в цель. Это относится и к начальству, к деловым партнерам, да и в целом к тем людям, которые и так, в принципе, сами могут все себе позволить. И отличным вариантом подарка в данном случае может стать пожертвование в благотворительную организацию от имени получателя. Прекрасным примером такого случая стала моя бывшая начальница, которая в свой день рождения попросила у себя в сторис в инстаграм не присылать ей цветы и подарки, а лучше потратить эти деньги на помощь определенной благотворительной организации. Таким образом, вы не только исполните необходимость что-то подарить и сделать приятно человеку, но еще и сделать доброе дело тем, кому это действительно так необходимо. Традицию дарить какие-то материальные ценные подарки как раз-таки порождает культура массового потребления. Торговые центры, средства массовой информации, разные сайты уже с ноября наряжаются в новогодние декорации, напоминая, а точнее навязывая нам необходимость порадовать своих близких долгожданными и такими необходимыми подарками. И во многом именно из-за этого стирается весь сакральный смысл этой традиции. Почему обязательно дарить какую-то вещь, если можно подарить эмоцию? Например, съездить на лыжную базу на весь день или сходить на ледовое шоу. Мне кажется, такие мероприятия вызывают массу эмоций и надолго остаются в памяти. И я думаю, что это отличная альтернатива тому, что может просто остаться лежать где-то на полке. Попробуйте просто хотя бы один раз договориться с семьей или с друзьями провести Новый год без подарков. Никому не нужно будет беспокоиться о том, чем же удивить, никто не будет тратить лишние деньги и время на поиски. Вместо этого лучше подумайте, как сделать праздники легкими, запоминающимися и по-настоящему теплыми. Я ни в коем случае не против идеи что-то дарить. Если вы любите и хотите это делать, то это прекрасно. Самое главное делать это безвозмездно и от чистого сердца, а не потому, что так принято. И на мой взгляд, самые настоящие и искренние подарки уж точно нельзя завернуть в красивую упаковку.